Всем привет, дорогие друзья! Ужасающие новости, что происходит, никто не знает, как это остановить. Вчера было заседание ООН о безопасности нашей планеты. Удивительно, но ВВС США готовится к нападению. Кто будет нападать и почему все начнется с космоса? Помните, как Джонс Болтон утверждал, что 2021 будет год роковым нападение НЛО на землю неизбежно но исходя всего он утверждал что это будет пять лет кто-то говорит что пятого года закончится кто-то шестого но что на самом деле происходит давайте мы с вами разберемся эти кадры были сделаны в россии в одной маленькой деревне можно сказать то что вы видите ужасает многих НЛО прилетело с этой метелью. Но что на самом деле скрывается за этим необычным НЛО? Сейчас, оказывается, НЛО присматривается к нашей планете. Откуда нанести удар, скорее всего? Во многих других случаях люди переживают, что НЛО дружелюбные на... на самом деле я хочу вас огорчить. Сейчас идут множество подготовки солдат с контакт с пришельцами. Удивительно, но ООН уже не скрывает свои, можно сказать, контактные дела с инопланетными существами. Но как это избежать и почему везде перекрывают нам воздух? Все очень просто. Эти кадры, которые сейчас вы посмотрите, не только вас удивят, но чуть-чуть вы задумаетесь, что такое. Всем известно, что наша Земля должна быть защитной и необычным подкуполом. Да, это необычный купол, как раз он защищает. Центр этой энергии, вы не поверите, находится в Антарктиде. И удивительно, но эта энергия как раз защищает всю планету. Но что на самом деле они ждут с космоса? Вот теперь посмотрите внимательно. Наша планета вообще, можно сказать, не защищена ни от каких масштабов. Допустим, летит метеорит или астероид. Куда он? Залетит правильно. Он залетит на Землю. Но сейчас идет то, что вы не знаете. Множество метеоритов и астероидов исчезли. Как вы думаете? Шутка это была по новостям. Летит огромный астероид. И вдруг он исчезает. А вы знаете, что... Люди заключили договор с инопланетными существами, чтобы планета была под сохранностью и под защитой. Мы видели необычные вспышки в космосе. Это и была необычная угроза. Три года назад огромный астероид летел на Землю, и пришельцы, которые люди заключили с ними договор о защите планеты, был уничтожен. Но это не все. Множество других тайн, которые вы не знаете, также были совершены пришельцами. Типа метеорит в Челябинске. А это не был метеорит, это был вражеский НЛО. Ну а как вы скажете, то, что сейчас увидите, ну, удивительно, не кажется вам. Эти кадры были сделаны на Луне. Удивительно. Но самый передовой телескоп, который находился в Калифорнии, Заснял неопознанный летающий объект. Как вы думаете, что он тут забыл? Накапливает силы. Его масштабность оказалась огромная. Вы не поверите. Три километра его масштабности от центра его корпуса. Мне кажется, если этот неопознанный летающий объект прилетит, то накроет, наверное, полностью Нью-Йорк. А сколько их на Луне? Конечно, я не пугаю вас, дорогие зрители. Я просто показываю то, что вижу сам. Но теперь присмотритесь внимательно на него. Он вертится, крутится. А значит, не зря был собран ООН. Значит, скорее всего, через несколько месяцев, а может через год, что-то наступит. Я думаю, мы будем встречать Новых гостей на нашу планету Пока мы видим эти необычные кадры Но НЛО присматриваются аккуратно Сейчас идет тишина Сбития НЛО прекратились Крушение НЛО также Сейчас нету того, что раньше было И по СМИ, и по телевизору находили останки пришельцев НЛО, которое упала И множество других объектов Но мне кажется... Есть такая интересная поговорка Хочешь мира, готовься к войне Или тишина перед огромной бурей Да, это все страшно звучит Но мы с вами люди, которые не знаем ничего За нас решают другие огромные люди И последний видеокадр, который недавно происходит Планета сошла с ума мы сейчас наблюдаем за множество необычными явлениями. Вулканы просыпаются, неопознанные летающие объекты рядом с ними. Необычные взрывы, необычные моменты. Что происходит – это ужасающий момент истины. Но для чего они это делают? Не так давно в Самаре выпал кислотный дождь, вы все слышали. Как такое возможно? Вы выпал неспроста. На всех машинах был пепел. То есть этот дождь шел с пепла. Множество людей жаловались на головную боль. У кого-то даже начали проблемы с волосами после этого дождя. Это повезло, что атмосфера и кислотный дождь сделали свою работу хорошую. Но почему сейчас мы с вами видим только ту картину, которая нас обманывает? Думайте сами, дорогие зрители, то, что происходит. Ибо мы с вами живем в таком веке, что, скорее всего, мы будем сами за себя. Сейчас идет такая необычная глобализация нашей планеты. Пока мисс планета будет выделять такие необычные структуры масштабностью, а именно угроза людей, мы с вами будем, как муравьи, бегать вокруг да около. Но здесь еще одна угроза не природного характера, а масштабного а именно космического. Если вам надо знать то, что происходит, присылайте свое пожелание, я обязательно отвечу. Ну а так, дорогие друзья, смотрите и удивляйтесь. Я с вами не прощаюсь, я буду на связи до тех пор, пока у нас не наладится связь. До новых встреч и всем удачи!